К сожалению, с возрастом, после того, как мы минуем 40-45-летний возраст, у нас может развиться такая неприятная штука, как аденома. Или, говоря медицинским языком, доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Что это такое? Когда в нашем организме нарушается обмен тестостерона, начинают образовываться и скапливаться клеточки между тканью предстательной железы непосредственно и трубкой мочеиспускательного канала. И вот эта вот муфточка, она начинает расти, оттесняя предстательную железу наружу и сдавливая трубочку изнутри. От этого и наруш... наступает боль, и на... наступает нарушение мычи спускания.